Всем привет! Наверное, у каждого дома есть какая-то старая техника, предметы интерьера, какие-то личные вещи, которые жалко выкидывать. И зачастую эти вещи принимается решение продавать. Для этого чаще всего используются такие площадки, как Авито или Юва. Но наряду с добросовестными продавцами все подобного рода площадки являются рассадником обмана и мошенничества. Об этом мы сегодня и поговорим. Недавно ко мне обратился один мой знакомый, ему продали поддельные AirPods Pro. Найти мошенника, к сожалению, так и не смогли, так как аккаунт был одноразовый и сразу после продажи он был удален. Но эта история меня и заинтересовала, и я решил разобраться и показать вам, как безопасно покупать на Авито или Юлиан. Один из способов мошенничества происходит при доставке. В этом случае у вас блокируются деньги на карте, и только при получении товара и подтверждении покупки, Продавец получает ваши деньги, но не спешите радоваться. Даже в случае отказа от покупки, недобросовестный продавец может завладеть вашими деньгами. Как? Очень просто. Вы заказываете товар, курьер вам его привозит, вы уходите его проверять, товар оказывается не тем, что вы заказывали, подделкой. Вы выходите к курьеру, отказываетесь от покупки, и, естественно, товар возвращается к продавцу. Но тут вас ждет сюрприз. Когда мошенник отдавал товар курьеру, он заворачивал два пакета. В один пакет он завернул оригинальный товар, который он снял на видео. Второй – подделку, он отдал курьеру. Когда курьер ему товар возвращает, продавец сразу же его встречает с камерой, ну, либо с телефоном, и при нем вскрывает товар. И искренне удивляется содержимому посылки, говоря, что «как же это так? Это не тот товар, который я отправлял, его подменили». В таком случае, конечно же, открывается спор, но у вас никакого подтверждения ваших слов нет, а вот у продавца есть. Вы помните про два пакета? Единственный способ себя защитить, покупая что-либо э, через доставку, не уходить от курьера, чтобы не возникало никаких подозрений и все снимать на камеру. Что довольно сложно, но сделать в принципе это возможно, потому что на кону ваши деньги. Второй и главный способ обмана – продажа подделки из рук в руки. Вы находите объявление о продаже чего бы то ни было, по очень уж привлекательной цене. Звоните, договаривайтесь о встрече, приходите и видите как будто то, что вы хотите купить. Копии сейчас делают настолько хорошего качества, что иногда подделку можно отличить по какому-нибудь одному единственному признаку или параметру. Сейчас я покажу вам на примере наушников AirPods Pro, это не реклама, как я пытался на Авито найти оригинальные наушники, и купить их по какой-нибудь вкусной цене. Спойлер, у нас получилось много интересных. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Да. Да. Давайте пойдем. Давайте пойдем. Это оригинальные, да? Да. Ну, так, должно быть, да, у них? Да? Коричневый. А это, это я, наверное, на косячек взорвал. Ага. Типа, Ворвал. Нет? Нет, не было. Не было? Чек. А, да. Да, да, да, да, да. Да, Нет, Да, да. Да, да. Да, да. да, Н Мин это ваше или да, да. А, странно. Просто в объявлении у вас указано, что это девушка продает. Сестра. А. Вот, так вот. Расскажите, пожалуйста, мне, как каково вам себя ощущать, когда впариваете людям? Обман. Почему обман? Фейки. Почему обман? Потому что это подделка. С вы взяли? С того, что я знаю, что это подделка. Ага. Как вы это определили? Я определил. Я потому что знаю, как определяется подделка хорошо. наушников AirPods Pro. Ага, хорошо. А как вы мне объясните, почему они подделка? Зачем? Вы же это и так знаете. Нет. Где вы их покупали и за сколько? Это сестры мои наушники. Вы сказали. же говорили, что вы их покупали. Но я, их, я ими только баловался. Только что. Ну, покупали же вы? Где вы покупали? Нет, не я покупал. А сестра кто покупала? Покупал? Сестра покупала. Да. Где покупала? Она сказала, что в историку. В историку, да. В каком? Я не знаю, в каком. А давайте позвоним, узнаем. Ну, звоните ей. Ну, позвоните. Она не отвечает, вы перезвоните сразу. Ну, я не знаю, почему она не отвечает. Так вы же сразу перезвонили. Она не скинула. Когда я ей позвонила, вы сразу же перезвонили, буквально через две минуты. не сказали, что... Не успели взять ручку, то есть это ваш телефон. Зачем Нет. вы обманываете людей? Объясните, пожалуйста. Я вас обманул? Да, вы меня сейчас обманываете и продаете Почему? контрафакт. Почему? Потому что продаете контрафакт. Я не в курсе, понимаете, за Вы эти в курсе наушники? все. Нет? Вы в курсе всего. Вы фейкомет. Обыкновенный. Хорошо. Ладно, что, пожалуйста? Подождите, сейчас мы сначала с вами разбер... это не Это не важно. Конечно, наушники. я сейчас вам за них заплачу. Я их проверяю и буду, буду их покупать. А хорошо. после этого сейчас мы вызовем наряд полиции и будем вас оформлять за контрафакт. Статья 1515. сейчас на Сейчас наушники мне отдать. Так я их покупаю. Вы же да, мне дали их на проверку. Наушники. Вы же мне вы же дали сказали, на проверку. Вы же сказали, что они не оригинальные, и вы не будете их брать. Вы же мне дали их на проверку. Я проверяю. Сейчас буду покупать. Вы уже сказали, вы что. Вы обыкновенный мошенник их брать. с Авито. Классический. С чего вы это взяли? С того, что вы сейчас продаете фейки. Под видом оригиналов. Не тряситесь так, ничего страшного не происходит. Всего лишь сейчас напишется на ваше заявление и все. Наушники мне верните, пожалуйста. Так я их покупаю. Извините, но. Так мне... я их покупаю. Мужчина, наушники что, вы что вы делаете? Что вы делаете? Все, убежал. А сейчас давайте расскажу, как отличить оригинальный AirPods Pro от подделок. Во-первых, компания Apple очень педатично относится к своей продукции и не допускает никаких рваных или кривых швов. Во-вторых, если сравнить копию с оригиналом, то можно заметить, что оригинал имеет немного более кремовый оттенок, в отличие от чисто белых копий. Третье, это то, что у оригинальных наушников все стыки и кнопки гладкие и нет никаких выпираний. Также не забудьте обратить внимание на шрифты и надписи. В оригинале нет никаких дополнительных знаков китайского происхождения. Если Вы просветите крышку кейса, то у оригинальных наушников должны быть видны чипы, которые контролируют наличие наушников в кейсе. У поделок таких чипов нет. Либо он может быть один, либо может быть там вообще какая-нибудь антенка. Еще один способ, если у вас есть MacBook, вы можете проверить оригинальность кейса, подключив его через провод и войдя в отчет о системе во вкладку USB. В оригинале вы увидите, что к USB подключен именно AirPods Case. И всю информацию про него у поделок же будет непонятно что. И, наверное, самый верный способ проверить наушники на оригинальность в полевых условиях это проверка к прилегания к ушам. Настоящие наушники запустят эту проверку только если у вас оба наушника будут в ушах. В противном случае проверка просто не запустится. Фейки же мало того, что запустятся, так еще и скажут, что с прилеганием у вас все хорошо. Это обусловлено тем, что на подделках просто нет сенсоров, которые это проверяют. Там просто черные вставки для мимикрии. Не забудьте проверить шумоподавление, которое также включается только если оба наушника в ушах. А сейчас предлагаю посмотреть на еще одного барыгу Палью, который решил, что он умнее всех. Так, вот нашли еще одно объявление. AirPods Pro половиной тысяч, все в идеале. Тут вот в хорошем состоянии, торг небольшой. Ну вот, списались с ним. Все, ждем встречи у Макдональдса. Здравствуйте. Вот смотри, вот наушники в руке uh -huh. да? проверяем прилегание. И оно работает. Расскажешь? Зачем обманываешь людей? Я никого не обманываю. Не обманываешь. Это фейк. Но я не знаю, что это фейк. Ну я то есть ты не знаешь, что это фейк. фейк. То есть скажешь, что это купленные в ресторе или где-нибудь в каком-то оригинале. Нет. А где? В Nvidio. В Nvidio. Да. То есть ты хочешь сказать, что в Nvidio продают фейки? Не знаю. Есть чё-то? Нет. Где, в каком видео покупал? Что? Как, в каком МВД покупал и когда? В Питере? В Питере на Невском. В МВД вот такую вот паль покупала. Зачем толкаешь людям фейк? Зачем вот да Я не толкаю людям, фейк. Ты мне сейчас сказал, что это оригинальные наушники с тобой делать. Наверное, надо вызвать наряд и... Да, за отпарить. что? Ну, серьезно, с ребят. За фейкометство. Я ничего не делаю, серьезно. То есть ты мне сейчас впаривал, что это оригинальные наушники? но ну, я считаю, У что это... не оригинальные. Да, Мало ли, считаю. что ты сейчас... считаешь. Ну, я считаю так. Зачем обманываешь? Да хотел... я не обманываю людей. Я не хотел вас обманывать. Я вам серьезно говорю. Мои наушники не фейк. Не фейк? Ну, я считаю так, что это не фейк. Да. Не фейк? Ну хорошо. Может это никогда не отличаются. Нет. Я не фейкомет. Да что Ты ну, фейкомет, а ты обыкновенный фейкомет. А, зачем вы меня а потому что вы, мошенники, я достали. Мошенник. Вы кидаете людей. Я За вас кидаю, люди тратят, говорю. теряют свои деньги. Хорошо. На вас, фейкомета. Перестаньте меня, пожалуйста, снимать. Нет, второй. я Второе. тебя не только что. Не только не перестану снимать, я тебя еще покажу везде. Понял? Собирай свое говно и валей отсюда. А этого гражданина нам даже не пришлось искать. Он сам к нам подошел, когда мы гуляли на Никольской. Пожалуйста, Да. телефон как? Да, нет. Не, не, надо сделать. не. по Для чего сняла? Да. Да. А? Да. Да. Я просто все свои крупные машины покупали. Чуже машину сдавал, да. а? Чуже машину взял. Ну, Нет, для да. все из-за рабочих следить. Подключить. Удерживаем кнопку. А за сколько отдаешь? За 10. За 10? Что-то в смысле? Держу. Ну хочешь, до да, 12. Не, ну вообще они с 19 стоят. Нет, они 16 стоят, но они же не новые, брат. А, ну в а смысле тогда новые, но ну так, да, я пару недель с ними побегал. А ч, скидка сейчас делаешь? Не, брат, так это самое. О, это что? В смысле? Да вот это Они упали, брат, не снимают пока а, Они так разбираются? Да. да. Но, а как? Они же динамики вставляются а, Они в коробку наверное, да? А? а да. Ну конечно. Ты было, они подключились. Играние по шам. Ничего не нравится А? Ничего не играют. Ну сейчас. А. Сейчас загрузится Они должны сейчас расцелить На опрошках это нету На автовик А, серийный номер может только -то свереть Зачем ты обманываешь людей что обманывают? Они обманываешь. даже не подключаются к телефону нормально, включаются. Так нормально вот так вот так Отключи. Отключи. включи. Надень мыши. А теперь вытащи. Вытащи, вытащи, вытащи. Я, я не слышу я. Слышу. я. Что? Я не слышу. слышу. Там шумодав не прозрачный, шумодав не работает. А, ключи. Ну у на Андроиде этого нет, понял шумодава. А так сам не слышите. Да? Что? Что? Что? что изменилось? Не я знаю, что не знаю не что это, а, это, что звук да, прошел, Изменилось, восприятие да. от обои. Нет. Это. А вот так изменилось? Нет. А, а дальше что подавлять правильно? А Тоже был да. шумодарчик, я включил шумодав. А дальше знаешь, чем самым прикол? Смотреть. Ну играют. Нет, а Вот. вот. Музыка на паузу. Продолжить и смотреть. Бах. Оригинальные наушники никогда так не запустятся. Не смогут? Нет. Представляешь? Они а в ушах должны быть. Я из-за них службы идти. Я тебе отвечаю. Просто на андроиде это не работает. Классика фейкометства. У него еще одни такие же в сумке. Демон. Вот так видишь, как ты лохов, но там в ручку. И я как ебал, так и буду ебать. Давай-давай, посмотрим. Ну, Уберись Нет, можно? с ну, зачем мне нет, надо нет, а? А? Чтоб все. людей не обманывал. Да я не обманываю, да я серьезно, что? Ну убери камеру, сейчас, пожалуйста. Сейчас. Нет, дружище. Сейчас, сейчас посмотрим, попасть да вот ребята, наушники продавал. Но ну, они начали меня снимать, что-то там что-то рассказывать, вообще там, я каждую покупку, покупку там снимаю, что наушники, аэропод справа. Угу. Заявление будете писать? Без проблем. В Водили или на месяц? Здесь. Здесь стоит. Да зачем вам это надо, ребят? Так для того, чтобы ты не обманывал и не кричал, как ты там кричал-то, таких а как лохов, кричали? как я... А ты как, кричал. Кричал? как кричал, что я кричал? Ну ты меня спровоцировал... Таких лохов, как да, да, да. я... Ты, ты что будешь делать? Ну, вот, да, да, Становись да, да. лохом ты тебе. Не, ну ты же меня провоцировал... Мужчина тебя провоцировал. Ну ты со мной разговаривал. Да. В итоге этот персонаж был доставлен в ВВД Китай-город, где ему выписали штраф за незаконную торговлю и изъяли все его фейковые наушники. Надеюсь, это видео было полезным. Берегите себя, своих близких и свои деньги. До встречи.